всем привет спасибо на 141 нас почти 150 и недалеко 200 каждая новая подписка продвигает мой канал спасибо буду рад всем ну и кто кушает приятного аппетита мы приступаем к ролику я расскажу и покажу как же можно зарабатывать на картинах в симулятор художника от разработчика что сделал плиз надо найти свободное место Дальше надо сесть сюда и рисовать картину. И все ставим цену, я говорил как поставить цену, и все ждем покупателей. Ну это все пишите комменти под роликом и постави лайк. Ну и всем удачи и всем пока.